Или в процессе вопросов. Я тут сделала пару скриншотов. А, кто у нас тут? Есть вообще люди, которые <связывали> задавали вопросы. И <связывали> висите на заборах, ходите внутрь, потому что у нас будет немножко меняться режим. Во-первых, это у нас э, ну, группа, в которой видят только те, которые находятся в группе. Да. Во-вторых, я не стараюсь не афишировать э, какие-то вещи, которые мне нужно афишировать. А, вот. То есть... Могу не называть семинар, могу просто говорить, да, товарищ, там Такой, подруга такая, да, написала то-то. А вот могу делать так, поскольку, естественно, во-первых, всех поздравляю с первым сентябрем Сейчас немножко, у нас 30-секундная задержка. Вот. Ну, если нет вопросов, тогда я пошла <сех> с первого сентября. С днем знаний, с днем школы. У нас тоже есть такая своеобразная по рефлексологии школа сегодня. В одной группе, э, ну, поскольку я сегодня работала, мне не удалось проследить, что они там полностью написали. Но иногда люди такое пишут, ну просто, ну, просто очаровательные люди. Ну, конечно, рефлексология, смотрите. Конечно, я здесь вот прямо, знаете, вот прямо купаюсь в бабках и прямо вот, скажем так, вот прямо выдаю всю ту информацию, которая есть в интернете. прям те же самые зоны показываю. Нет. Ребята, совсем не так. А, то есть я прошла определенный курс. Он занял по времени три года. И далее больше. Это даже не курс. Привет, Надя. А, а это достаточно... Так, я переключу. А, достаточно... Вот, так лучше. Этот курс занял более трех лет, а вообще вместе с практикой, которую я проводила в фирмах, не с практикой, с моими массажным. То есть я, ребят, не просто <зял> взяла что-то из интернета, вышла и значит это самое, стругаю бабки. Во-первых, ну, кто меня знает, бабки я не стругаю вообще, вообще отношение к деньгам. У меня не как к бабкам, а как э, к передаче информации, то есть как к обмену. Я даю вам определенную информацию, даю вам технику, даю вам здоровье. Естественно, э, получаю в деньгах, а деньги – это ваша энергия. А, а в чем еще получать-то? А? Вы же не пришлете мне булочки. Ну, это так. Вот, поэтому все ваши гломогласные и умозаключения по поводу, она там, значит, в интернете масса, да, в интернете масса схем. Но если вы посмотрите, схемы различаются. Я вам даю то, что работает у меня на клиента. Вот сейчас вот только что ушел клиент. То, что работает на клиентах, моих клиентов. Я бы не вышла вообще в интернет, если бы у меня не было этого опыта. Если бы у меня не было опыта еще и онлайн с моими же клиентами. Я просто решила, что эту методику нужно не только в Германии распространять, но и во всем мире, потому что... Потому что эту методику соединила еще с определенной вещью, с биоэнергетикой, которая училась более 10 лет и вообще, можно сказать, всю жизнь плюс мои а, прошлые перевоплощения. Но это так, это для тех, кто думает, что я что-то там настряпала да, и даю что-то неизвестное, что. Есть методика «Инхам», это довольно-таки известное имя в рефлексологии. И э, я работаю по этой методике. Мне она нравится. Она э, оправдывает себя. И прекрасно себя соединяет с биоэнергетикой. Ну, а также, если вы... Посмотрите, да, всю историю рефлексологии там были такие известные имена, как доктор, Вицгеральт, да, эм, Хильдред, э, Хильд картер, э, извините, картер, она именно. То есть каждый добавлял, каждый, каждый врач который понял, как классно использовать эту методику, он добавлял. Вообще методика сама идет еще э, даже не из Китая, а из Египта. Еще из тех времен. Вот. Поэтому то, что я даю, имеет э, по-немецки сказать руку и ногу, э, «hand да, по-русски сказать смешно, руку и ногу. И поэтому не стесняйтесь, задавайте свои вопросы, пишите также, вот, как вы себя чувствуете. Если не стесняетесь, можете написать. И мне важно, чтобы после встречи со мной что-то произошло, То есть произошло конкретное действие. Да? Например, человек поработал с печенью и, простите, произошло изменение мочи, изменение в стуле и так далее. То есть вы видите на физике реальные измененные вещи. Пожалуйста, вы можете взять схему и также делать. Но э, у меня, э, скажем так, как на курсе. Так, на занятиях записи я даю определенную методику, которая выработана с годами. Вот. Ну Поэтому вы можете выбирать. А это для тех, кто мне там написал классные комментарии про бабки. Да, вот прям специально для них. Так, дальше. У меня, конечно, вот э, с первым сентября, понятно, я работаю еще с массажами, я, работаю, я веду биоэнергетическую терапию, приезжают сюда люди, и я еще делаю онлайн. Поэтому времени остается все меньше. Но я с удовольствием с вами проведу курс по иммунной системе, по укреплению иммунной системы. Да, этот курс дорогой. Почему? Потому что мы идем от сентября до декабря месяца. До конца декабря я вас веду. Сначала три дня ударных, а затем у нас три месяца еще один раз занятие. Про бабки, кстати, да, то есть курс стоит 405 евро. Но если вы разделите на эти месяцы, то получится, ну, примерно по 100 евро. Вы получаете здоровье, вы получаете э, методику, которая вас вот в это время э, защищает, реально защищает. И э, вы получаете еще плюс к этому знания, которые вы можете передать дальше. Если вы массажист, если вы, не знаю, терапевт и так далее, у меня такие очень часто бывают. Вот. Не висите на заборе, то есть вот с той стороны. Я не, не вижу вас, я вижу только количество, поэтому просто задавайте свои вопросы. Я понимаю, что сегодня 1 сентября и у вас совсем мозги в другом. Но тем не менее, на курс по иммунной системе сегодня и до завтрашнего вечера. Я делаю вам скидку на 10%. При сумме 405 евро это достаточно хорошая сумма. Потом... Вы можете внести всего 3000 рублей, либо 35 евро. И до конца декабря, проходя со мной курс, вносить ваши деньги. Я считаю, что это очень хорошая и очень приемлемая цена. Так что, кто готов? Что будет на курсе? На курсе мы чистим печень. Не просто ее чистим. Мы чистим ее метод, мы изучаем рефлексологию методы. Я вам показываю определенные вещи, которые вы в интернете не найдете. Не найдете вы определенные вещи, которые приходят не с энергией. Понимаете? Вот. Поэтому курс уникальный. И это абсолютно нормальная цена. То есть я получала фидбэк, и мне подтвердили, что цена нормальная. И я с удовольствием, э, я не даю гарантию, но я буду все делать для того, чтобы вы все эти месяцы были здоровыми, и весь следующий год были здоровыми. Это моя задача. А иначе зачем я здесь сижу? Мне хватает работы с массажами, мне хватает работы с моими клиентами. Сейчас я пишу еще книгу на русском языке и на немецком языке по рефлексологии. То, что я даю на своих курсах. И немного еще, ну, немного так, чтобы было каждому понятно, и каждый мог открыть эту книгу, посмотреть и сделать. Да? И, в принципе, по тому же, по тем же, скажем так, я не очень ору, надеюсь, по тем же принципам я веду свои занятия, занятия и по тем же принципам я веду эфиры. Я провожу их как на немецком языке параллельно, так и на русском языке. Я хочу, чтобы народ знал, да, что если у вас заложило нос, чтобы вы определенную зону сделали и убрали хотя бы этот симптом. Понятно, что заложение носа на психосоматике и так далее, там накопленные проблемы, обиды и так далее. Вот это я как раз даю на курсе. Причем индивидуально, потому что группы маленькие. Так, мне задали вопрос. Так, что-то мы записали. Так. Надеюсь, я... Это очень хорошо объяснила. Еще раз, что будет на курсе. Мы чистим печень, мы проходим по всем органам, связанным с лимфатической системой. Вычищаем ее, затем наполняем и активируем внутренние процессы. Я могу сказать, что работа это очень серьезная. И известный, известный тот факт, что рефлексология очень хорошо дополняет, допустим, лечение с раком. Не поймите меня неправильно, не, скажем так, дополнительно к лечению с раком. Я ни в коем случае не хочу отменить там вашу химиотерапию. Если.. Врачи назначили, оттуда достаточно сложно выйти, и иногда это, это нужно. Да. Есть еще криотерапия, это замораживание этих клеток. У меня есть своя определенная терапия. Но рефлексология работает на активирование вегетативной системы. Что это значит? Это значит, активируются определенные органы, активируются ваши резервы, ваша лаборатория, ваши фабрики. Вот что мы делаем. И, допустим, работа с селезенкой э, очень здорово совмещается с разными видами рака. Абсолютно. Я вот сегодня писала свою статью для книги и могу даже зачитать. И я каждое занятие отрабатываю, готовлю, и плюс еще приходит информация о энергетике. Эту информацию вы вряд ли где-то в интернете найдете. Можно рассказать скажем так, биологию, да? можно э, рассказать физику органов, но э, вот эти вот медитации, которые мне приходят, это действительно уникально. Поэтому э, будет ссылка, нажимайте на нее, и до конца завтрашнего дня вы получаете еще. От всей суммы 40 ойра. Это от меня это 10%. Так был вопрос. Вот тут у вас есть вопрос по здоровью. Растяжение связок Ахилова. Я бы сказала, что есть вещи о.. Вот, отлично. Смотрите, как передается энергия, понимаете, Ирина? Вот я заговорила сейчас, да? Я не видела, что вы появились. Правда, не видела. Вот, тем более у нас 30 секунд задержки. Так, хорошо. Я как раз хотела ваши вопросы прочитать. Как снять боль в зоне ахилового сухожилия после растяжения? Прошло три года, а боль не уходит. Ну вы знаете, я как раз подумала вот ну, о вашей ситуации. Первое, все, что связано с ногами, это дорога. Да? Тут сейчас мы немножко уйдем от рефлексологии. Нет у меня опыта работы с ахиловым сухожилием методом только рефлексологии. Я подозреваю, что... Можно взять зону ног да, и точно так же работать, как с коленом. Можно это сделать, и я могу вам показать эти зоны. Но э, я бы пригласила вас на индивидуальную терапию, тем более уже три года это. Я работаю методом биоэнергетики, то есть... Я вхожу и смотрю, что там с ухожилиями и ну, работаю целительским методом. Вот. Если вас это устраивает, то приходите, напишите мне в личку. Для России стоимость стоит 4000 рублей. А моя работа для всех других стран. Стоит 70 евро. Это моя цена, которая уже много лет, в принципе, она оправдывает себя полностью, и она позволяет разным людям приходить ко мне. Вот. Поэтому такая цена, она не повышается ни с инфляцией ни в какой мере. Ну, а поскольку у нас такая еще ситуация, и в России, я считаю, с деньгами немного хуже, хотя из разная ситуация. вот для России 4000 рублей моя консультация, потому что я сейчас не знаю, откуда Сейчас я покажу все-таки зону, Так, что-то я не то сделала, подождите, нотку, а, все правильно, потому что я, так, подождите нотку, сейчас будет, все будет, так. А так. У нас тут разные вещи. Сегодня я хотела рассказать о воспалительном процессе. Так, это у нас это не совсем то. Минутку. Видите, я делаю абсолютно все вайф. Так. На курсе я показываю не только схемы, то есть у вас остаются а, не только схемы. Так, это у нас то. Вот это у нас то. Все правильно. Сейчас увидите. Так, да? Всем видно? Хорошо. Так. То есть прежде всего это связано у нас с дорогой. Что вы можете сделать да, вы можете вот у нас правая рука вот у нас левая рука. Понятно, что на курсе я э, показываю не так схематично, более глубоко. То, что касается сейчас курса по иммунной системе. И у меня э, состоялся тогда, вот в марте-апреле, курс по спине. Э, был очень хороший. А вот 9 человек его прошли, даже больше. Теперь уже потому да, что апреле записи брали. Так, там я показываю, где не больше. Ага. Так, нас тут дымит. Так, значит, зона колен у нас находится вот в этом районе не, не только зона колень зона ног да, зона ног находится у нас в этом районе как с правой стороны так и с левой стороны вот вы можете ориентироваться по большому пальцу Я немножко нарисовала больше, потому что сейчас с голубой краской я нарисую вообще. То есть я бы рекомендовала вообще пройтись по вот этой зоне. И как мы работаем. Если в этой зоне, как пройтись, во-первых, да, же новые. Просто есть люди, которые давно меня смотрят, есть люди, которые... <с> все время нужно начинать сначала, все нормально. Так, поэтому, что вы делаете? Вы берете ваш большой палец, берете вашу руку и начинаете вот такими круговыми движениями прощупывать, где у вас есть болевая зона. Дело в том, что как это работает. Там, где есть болевая зона, почему болевая зона? Потому что там, когда у нас в организме идет какой-то сбой, Отлагаются там, скажем так, продукты распада. Не обязательно это связано с мочегонной кислотой или с мочевой кислотой, не знаю, как по-русски, хансуера я имею в виду что там происходит так. <смех> такая кривая маска вы прям сейчас знаете что вот я, я вас ну, как бы вижу слышу Вы прям сейчас берите и вот делайте важно по часовой стрелке ваш большой палец он как как такой поисковик, знаете, который вот ищет вот эти вот зоны. Они, Если вы найдете эпицентр, это будет очень хорошо, потому что именно в районе эпицентра боль есть. Поскольку я сейчас делаю демонстрацию экрана. я могу только посмотреть так, на мобильнике. Прямо вот сейчас круговыми движениями, часовой стрелке вы вот так вот проходите раз два и смотрите если здесь потому что может быть проблема там вообще не там такое тоже может быть я говорю что это связано с вашей дорогой но это более уже такой энергетический уровень. Пройдите сейчас по этим зонам и дайте мне фидбэк. Нащупали вы какую-то зону? Просто сейчас идет определенная энергия, в которой вы... В энергии нету расстояний, поэтому я могу вам передать определенные энергетические импульсы, запустить определенные энергетические процессы. Это не сказка. А Это действительно так. так. Что у нас тут такое? Кто-то мне прислал. Пуха большое спасибо. Все, отлично. Так. Сейчас я залезу в группу через мобильник, потому что тут я не могу, когда идет демонстрация, я не могу переключать. Вот. Так. А, ну вот, вот, отлично. Вот. Болевых точек нет на обоих руках. А, ну, значит, это больше связано, ну, понятно, это растяжение со связками. А, значит, нужно работать биэнергетически, а не методом рефлексологии. А, вот, приходите ко мне. Будем работать. И заодно посмотрим, есть, есть вообще какие-то вот сейчас мысли по, по вашей дороге, есть что-то, что, -то, что... Угу, полевых точек нет на обоих. Вот, но иногда на руках, скажем так, а на ногах, на ногах давайте тоже с вами проверим. Вам уже так повезло. М можете сейчас проверить на... Ногах. Так. Сейчас покажу просто, где на ногах. А когда это три года назад произошло? Ну, вы это... Я сейчас вам скажу. Вы мне потом напишите в личке. Что перед этим э, тоже произошло? Какая жизненная ситуация была? Что, что связано э, с дорогой и так далее? Я, понятно, здесь только даю по рефлексологии, но рука здоровья есть рука здоровья. Так, кашу сейчас. Э, э, А право, правая нога, потому что вы не написали на какой ноге, то вы сейчас интересно. Вот, смотрите, что я показываю. Проверьте, тоже тогда и на ноге. Но вот по э, а той информации, которая мне сейчас приходит, больше вот в этой области проверьте, пожалуйста. Вот это вот. вот. Левая нога, да? Не правая. ну Хорошо. Вот. Ну, а, скажем так, ну, левая — это наш внутренний мир, какой-то конфликт с внутренним миром. Это раз. А, вот, а, произошло три года назад, и это дало свои последствия. И... А, Попали в какой-то капкан на, на, на дороге, причем крепкий такой. Может быть, связано левое, еще связано с материальным миром, с деньгами. Приветствую Ирину. Вот как раз Ирина рассказывала я о, о курсе по иммунной системе. Это будет очень интересный курс. Если есть интерес, присоединяйтесь. Сегодня у нас скидка по случаю 1 сентября. Вы получите, вам меньше нужно будет платить на 40 евро. То есть по существу в одном месяце вы платите на 40 евро меньше. Ну а в месяц это примерно 100 евро, потому что у нас курс начинается от сентября до конца декабря. И оплату вы можете вносить не сразу, постепенно до конца декабря. Сейчас можете внести только 3000 рублей, либо 35 евро. А, так, Ирина, что у нас? Я жду. Проверили эту зону? Так. Сейчас переключу. Там капкан такой. Да, энергетики прям четко. Вот, видите. Вы мне рисунок потом пришлите, знаете как, обрисуйте ногу вашу, я же практик, А вот, обрисуйте вашу ногу и прям красным или каким-нибудь карандашом нарисуйте именно эту точку. А как у вас дела со спиной? Из кишечника, простите, тоже. Нет, нет. С внутренней стороны стопы. Так. А, нет, Ирина, я имела в виду, я понимаю, что где у вас боль. Я имела в виду, проявляется ли эта боль чисто по рефлексологии на вот эти соно? Не проявляется. Ну хорошо, смотрите, если вас это уже достало, приходите на, э, э, ко мне. Мы можем провести... Ну, мы уже со мной познакомились, поэтому, в принципе, мы можем провести определенную диагностику и э, перейти на э, терапию. Может быть, есть еще какие-то проблемы, которые так и иначе с этим связаны. Но ноги всегда связаны стопроцентно с здоровьем, не было ничего другого. Вот. Поэтому надо посмотреть точно, что, что это, в какой ситуации вы застряли. Не проявляется. Да, нужно работать биоэнергетически, я поняла. Вот. Поэтому берите мой сеанс. Вы из Калининграда, значит, 4000 рублей. Терапия. Поэтому. И начнем работать. Вот. Не нужно еще три года ждать а, правильно а, вот. Так. А, насчет материального капкана давайте это в личку. Да, потому что это уже, уже эфир смотрят очень многие. Вот. Что я понимаю, под материальным капканом в вашей части ситуации, честно говоря, сейчас я не делаю запрос, то есть я как по биоэнергетике работаю, я делаю запрос, вхожу в определенную энергию, и вы оплачиваете, да. Давая мне разрешение войти в определенную энергию, и не вы сами работаете с проблемой, а я работаю с проблемой. Ну, там может быть все, что угодно. Может кто-то наколол вас, ну, в смысле, что-то с деньгами. Может быть, что-то по работе. То есть области абсолютно различные. Но, как правило, это отражается также ну, на спину, в районе поясницы. Поэтому. Мне многие, конечно, говорят, вот я на физкультуре, типа я делаю спорт и растянул. Понимаете, сначала а, в энергии накапливается очень много всяких ситуаций, и вам говорят, решите эту ситуацию, решите эту ситуацию, решите ситуацию. Да потом, да потом. Вот. Оно накапливается, накапливается, а потом вылезает в виде определенных болезней. Да. Если оно вылезает не в виде определенных болезней, то оно вылезает, типа, на меня штанга свалилась, да, еще что-то случилось, я попал в ДТП, да, или я просто растянул ногу, где-то застрял. Вот. Но вот эта вот растяжка показывает, я работаю с этим, да, с, с этой проблемой. Были у меня случаи с Ахилисовым сухошилием. Там надо еще смотреть, как работают ваши определенные внутренние. Это же тоже все связано, допустим, да, как работает на почечнике, потому что он запускает определенный адреналин, который отвечает за функции в организме. Это ну, целостная система. Правда, вот. да, то есть думайте, Думайте, но тут, видите, с рефлексологией мы далеко не. Да, вот тут вот действительно вот такой вот опыт. Сейчас ко мне тоже пришел человек, у него э, грыжа. Да? И я думала, где начнем. Ну понятно, тут, тут только биоэнергетика, потому что, как правило, такие люди приходят постоянно перед операцией. Вот уже назначена операция, Человек пришел. Дайте обратный ход. Не во всех случаях можно работать с рефлексологией. Я согласна. В данном случае, если тут не проявляется... Это мышцы, это сухожилие. Плюс здорово ну, в принципе, я достаточно подробную информацию вам дала. У, у нас такой интересный эфир. Вот. Ирина, если интересует э, курс, просто либо в личку напишите, либо э, прокрутите просто. Я рассказывала о курсе. С удовольствием вас возьму. Укрепим иммунную систему. И мне пришли такие техники вообще, что просто, просто очень здорово. Хочется их передать. Я вообще в такие... Листая, скажем так, мою медицинскую, мои медицинские учебники из того, что я изучала здесь в Германии, наткнулась на такие интересные вещи, которые мне дали очень хорошее понятие о вирусе и, скажем так, как поставить защиту. и как укрепить иммунную систему правильно, вычистив определенные вещи из организма. Как на физике методом рефлексологии, так и по биоэнергетике. Так, эм... Ну хорошо, то да, это в принципе по пазухах, носа и что связано с насморком поговорим в следующий раз потому что у меня еще клиент вот. И, Ирина, думаете, будете готовы, приходите. Так, есть у нас еще какие-то вопросы? Сейчас... Так хорошо. Сейчас я вот посмотрю, что мне тут еще написали. Все отлично все объяснила все хорошо тогда до следующего вторника либо э, мы услышим о вас что вы записались на курс давайте давайте укрепляйте вашу иммунную систему вместе пойдем и плюс еще к этому избавитесь вот дополнительно почистив органы э и вашу энергетику избавиться от многих проблем в жизни. Вот. На этой позитивной ноте я заканчиваю. Если нет вопросов, э все, пока. Э -э Окей. Okay. Чао.